Если нужно, могу прийти, Скажи, пожалуйста, что тебе не нравится в твоей работе? Я вроде не видела себя в дизайне, дизайном заниматься не планировала по жизни. А я думаю, когда будут камерзные вопросы? Я делаю дом для людей, да? я делаю уют. Хочу, чтобы вы больше путешествовали, конечно, больше хороших впечатлений. А, есть проект, да, есть да. Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет знакомство и интервью с дизайнером. Итак, друзья, дизайнера нашего зовут Светлана Пташец. Привет! Привет, Андрей! Привет, друзья! Сегодня у нас будет небольшое интервью с дизайнером, как я уже говорил ранее. Будем мы задавать каверзные вопросы, на которые будем получать интересные ответы. Каверзные? Да, каверзные. Какие вопросы, такие ответы. Да. Итак, погнали по порядку. Скажи, пожалуйста, как давно ты работаешь дизайнером? Но ну, после 10 лет я, наверное, перестала считать. Перестала считать. Ну, я есть... не могу сказать, что 20, конечно. Ну, ну так, что опыта уже у тебя очень да. много. Опыт у меня уже большой. У меня очень много э, проектов э, реализованных. Э, я, я даже не знаю, я уже тоже давно перестала считать. Э, проектов, созданных, э, ну, давно перешел за 50-60 количество. А большой очень процент из них проектов реализованы. Uh -huh. Ну, ты, я думаю, сам прекрасно это знаешь, ну, потому да. что у нас не один общий проект реализованный. Да. Да, поэтому э, опыт большой, э, опыт большой работы как с визуализацией, с технической частью, так и большой опыт работы mm -hmm. с отделочными бригадами. Mm -hmm. да, я полностью контролирую рабочий процесс, и я, в принципе, могу на любом этапе решить любой вопрос. <laughs> в принципе, если нужно, могу сама прийти и кладку положить. Ну, поэтому, да. Ясно. Скажи, пожалуйста, почему дизайн? А, здесь стоит сказать, наверное, пришлось. Пришло, да? <с Games> пришлось. Ну, такое стечение обстоятельств, я бы сказала так сегодня, но вообще это, конечно, очень долгий путь, потому что сначала была художественная школа. А потом была архитектура. Uh -huh. И как-то так сложилось. Я вроде не видела себя в дизайне. Дизайном заниматься не планировала по жизни. Но обстоятельства сложились так, что мне пришлось попробовать. И, и мне понравилось. Да, затянула. И я здесь. И уже я понимаю, что это мое потому что для меня это не работа. Для меня это образ жизни. Я понял. Э, скажи, пожалуйста, что тебе не нравится в твоей работе? Не нравится в моей работе, а, опять же, как я сказала, это образ жизни, да? Это занимает очень много времени, очень мало остается времени на себя, на семью. Ну, приходится, конечно, как-то делегировать, но тем не менее я до сих пор этому и Я, конечно, хочу свой рабочий процесс построить так, чтобы я успевала все, но не всегда получается все успевать, потому что хочется. И всем уделить внимание, я человек мега ответственный. знаешь, uh -huh. у меня такой момент, у меня там ночью позвонят, и я вскочу, я не могу, я там уже не усну. Ну, это условно, конечно, да, именно. и но я привыкла все вопросы решать быстро. Я не могу тянуть. Здесь с этим, конечно, получается, когда большой объем проектов, большой объем проектов на этапе реализации параллельно. Очень много времени уходит на это все, и очень мало времени остается в себе. Мне нравится, наверное, еще, я не разовью тему, пожалуй, мне нравится, наверное, еще то, что на сегодняшний день все-таки мы не всегда можем реализовать то, что мы хотим. Да. Ну, как-то Европа на шаг впереди все равно. Мы вроде стараемся, мы вроде стремимся, и мы сейчас пришли к тому, что мы можем предлагать и хорошие качественные отделочные материалы, и хорошие качественные мебели, но все равно зачастую наши возможности бывают ограничены какими-то моментами. Итак, скажи, пожалуйста, в чем заключается твоя работа и что ты можешь предложить людям? Ну, смотри, здесь такой уже более, конечно, глубокий да, сложный вопрос. Я скажу так, это дизайн, это не картинки рисовать, в любом случае, да, потому что многие считают, что... Ну, что там, вот, вот что ты там сделал, нарисовал ну, картинку, да, ну и все, и, и, и все. Это очень большая ответственность. А, здесь, в любом случае, я создаю для людей дома. А, место, где они проводят большую часть своей жизни, uh -huh. возможно всю жизнь, место, в котором они должны э, максимально комфортно себя чувствовать. И здесь ведь моя полная ответственность, да? Мне ведь нужно, чтобы человек, когда там приходит э, к себе домой, заходит там, первым делом в санузел и включает воду, чтобы он получал кайф от того же смеси от каждого движения, от да, каждого который... движения, от каждого момента. И вот, э, я делаю дом для людей, да, я делаю уют. Сам проект, он там большой, развернутый. Я думаю, много кто его видел, может посмотреть. Проект включает в себя и визуализацию, и техническую часть полностью, всем пакетом чертежей. Но моя, моя работа, моя жизнь – это больше, uh -huh. чем проект. Да? Это вот эти все детали. Это согласование всех элементов и доведение там до финишной там, красивой точки <laughs> или восклицательного знака, я создаю людям место для комфортной жизни. Могу им предложить максимально хорошие, качественные, удобные условия жизни, труда и так далее. Потому что я работаю, в принципе, с общественными объектами с очень большим количеством. Uh -huh. и это Административные помещения здания, и магазины, кафе, салоны. Там такой у меня список уже совсем не маленький. Все, все, все прям. Все, все, все прям, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как происходит коммуникация у тебя с людьми и на какие этапы вообще делится твоя работа? Ну, во-первых, скажем так, я не сильно себя рекламирую, uh -huh. в принципе, у меня есть инстаграм, у меня есть сайт, люди меня находят, кто-то через знакомых, с которыми я раньше работала, друзей, кто-то где-то в социальных сетях, люди мне пишут, звонят, записываются, я выезжаю навстречу. встречу. Ну, в большинстве случаев мы встречаемся, когда этому не мешают границы. Или другие обстоятельства. Я выезжаю на встречу, мы встречаемся, обсуждаем. Ну, то есть это и не Беларусь, да? То есть можешь выехать там грубо рей в Россию, там где-то Выехать, да. Если в нынешней ситуации в мире это возможно, выехать с радостью, я бы там и в Штаты слетала, если бы вы меня пустили. А есть проекты, да, в Штатах? Есть проекты, да. В Несколько проектов. Проекты в Германии, проекты в России, проекты в Польше. Итак, смотри, на какие этапы делится твоя работа? Ну, как я для себя понимаю, наверное, изначально поступает тебе какой-то звонок, да, то есть ты проводишь беседу с клиентами, договоришься с ним о встрече, правильно? В любом случае я делаю свой умирочный план. Я руководствуюсь и доверяю только своему умирочному плану. То есть, когда у меня нет возможности или нет возможности у моих, кстати, хороший еще, извините, немножко отвлекусь, хороший еще вопрос, клиент или заказчик? у меня заказчик, у вас клиент. Нет. А в чем отличие? А нет, отлично. Просто как-то может быть ближе, если мы больше дружелюбны. Да, роднее, что Интуитивно, да. Самое важное, чтобы по концу ты остался в хороших отношениях. Да, это точно. Чтобы уже независимый клиент либо заказчик остался уже каким-то хорошим знакомым, другом, и так далее. Ну вот, если я не могу выехать, и мои заказчики не могут как бы принять меня, да, или еще какие-то моменты и готовит мне кто-то сторонний готовит обмерочный план, я сразу же предупреждаю, что я за неточности ответственности нести не буду. Uh -huh. Я привыкла работать полностью со своей, с, с тем, что я сама сделала. Да? Я сама вижу, я сама за это отвечаю. А, после этого мы заключаем договор, если всех все устраивает, мы заключаем договор, я начинаю работать. Этапы моей работы – это планировочные решения, которых я предоставляю ну, столько вариантов, сколько я вижу. После согласования планировочного решения я делаю визуализацию. И уже, когда согласована визуализация, мы все это увидели, посмотрели, все нюансы, детали, цвета, мебель. Тогда я уже готовлю полный пакет технических чертежей. Ну а дальше, соответственно, сопровождение. Хорошо, а скажи, пожалуйста, а как больше у тебя получается, делают люди технический дизайн больше, либо же полный комплекс как бы, с визуализацией? Все же больше, полный комплекс с визуализацией. А сам технический проект у меня даже нет такого проекта. У, угу. у меня скорее есть раздел отдельной визуализации. Угу. Может быть, для вас, как для девочников, это более плохой вариант. Но многие хотят видеть, да? Они говорят, мы там сами разберемся, куда вывести розетки, выключатели. Это мы решим сами. Мы... Нам нужна картинка. Вот сейчас это более актуальный запрос такой. Просто понимаешь, когда человек приходит именно с визуализацией, да, то для меня вступить в работу – это целая проблема, как бы, да? да потому что все это дело расчертить и так далее, это уходит масса времени. Вот. Я не понимаю, почему люди вообще это дело разграничивают, так как я считаю, что все-таки самое важное. Мышление твое, да, то есть абстрактное, то есть ты можешь представить, как это будет. У кого, конечно, проблемы с мышлением, то... <толк> тому, конечно, обязательно нужно делать изоляцию. Но в целом же обязательно должна быть техническая часть. Я, Андрей, это все понимаю, я, в принципе, с этим всем согласна, это все поддерживаю, и каждый раз э, это все объясняю, когда перед началом работы с людьми. Ну, у всех разные побуждения. Может быть, кто-то мне не совсем доверяет. я не могу исключать ну, такой момент, мне, конечно, там прям в глаза никто не говорит. Кто-то хочет сэкономить, хотя тоже такой спорный момент экономии, потому что дополнительно там технические чертежи по сравнению с визуализацией стоят не так много, а в технических чертежах есть объемы всех материалов. Да? Uh -huh. Все прописано, все рассчитано, все указано куда что. Я думаю, здесь идет определенная в любом случае, экономия на перерасходе материала, тот же керамогранит, считать там, или по штукам, или в квадратных метрах, но четко, с небольшим там, запасом. Поэтому, ну, не знаю, здесь решение каждому, кому-то хочется так. Может, кто хочет просто посмотреть картинку и подумать, будет ли он делать ремонт, дизайн или нет. нет хорошо, еще такой каверзный вопрос. Как долго ты сотрудничаешь с компанией «Гранд Ремонт» вообще? Очень Какие хорошо. впечатления? А я думаю, когда будут каверзные вопросы. Так вот они. Андрей, сколько да. мы с тобой сотрудничаем? Ну, лет семь, наверное, уже. Ну. Наверное. Наверное. Кто Наверное. У нас, слушай, считает, да, где-то в 2014-й? Да, мы как бы да. не считали. Потом. Ну да, давно. В принципе, я считаю, что это уже довольно-таки много. А сколько вы на рынке? 5? Уже больше 10 лет тогда точно. О, но мы не сразу нашлись, видимо. Я да, работаю с моим функцией довольно... Я вообще считаю, что дизайнер с... С архитектором, если отдельно есть архитектор, хотя я, в принципе, дизайнер-архитектор, я могу решать все вопросы, да. Uh -huh. Ну вот, вот эта связка архитекторы, дизайнер и отделочная компания, отделочная бригада, они должны работать вместе, однозначно, потому что это уже работа на результат. И еще на этапе начала проекта только, да, скажем так, когда... По-хорошему, да, еще на этапе начала проекта, потому что, например, ну, ну, зачастую возникают такие ситуации, что квартира со сложной планировкой, я консультируюсь с тобой. Приходит, работает другая бригада, и они говорят, мы так сделать не можем, а у нас, ну, у всех там свои, да. можем, не можем, хотим, не хотим, то есть нюансов есть много, а у нас уже готов проект, да? Ну, конечно, в идеале, когда мы знаем, что приходят заказчики, покупают полный комплекс. Ну, то есть проект сразу сработает. И я скажу честно, что вот на моей практике, на выходе, это самые лучшие проекты. Но самое печальное, знаешь, то, что люди, когда так не поступают, получают этот печальный опыт уже в самом конце, да, и уже потом об этом жалеет. Потому что было очень много разговоров, когда вот есть проект, да, ну там, допустим работы сделали отдельные различные люди. Да, это тоже больная тема. Многие жалеют, пытаются в конце добежать до да. программы, повесить все на него. А, там чуть ли не на этапе, когда вешают это уже шторы. Да, но ну, да. это тоже неправильно, потому что каждый должен отвечать за свою работу. Были у меня неоднократно такие ситуации, когда ну, каждый человек ⁇ это отдельный мир. Да? И приходит сантехник, он проект посмотрел, но решил сделать по-своему, потому что ему так удобнее. Потом там пришел электрик, тоже где-то там решил делать по-своему. А когда уже на финише все готово, приходят мебельчики и не могут технику на кухне смонтировать, потому что сантехник сделал по-своему, электрик сделал немножко по-своему. Uh -huh. Хотя и проект на руках есть, но такие ситуации возникают зачастую. У нас ведь не 90% в стране инженеров, людей с техническим складом ума и... Я сомневаюсь, что все ходят там с линейкой, проверяют, правильно? По проекту. Я тоже не хожу с линейкой, не проверяю. Нет, это не входит в мои обязанности. Uh -huh. я, то есть, как таковой авторский надзор я не веду, и перепроверять по сантиметру я ничего не буду. Ну если я работаю с вами, например, я прекрасно знаю, что если возникают даже какие-то вопросы, мы их решаем вместе, дружно. Хорошо, а еще раз скажи, какие ты вообще видишь плюсы вот работы с нашей компанией? Потому что я-то плюсы знаю, равно с тобой, да? Я получаю хороший, качественный проект, который мне не нужно думать, чего там сделать и так далее. А вот с твоей стороны, какие ты плюсы видишь работы с нами? А я их уже, в принципе, озвучила, но я о том, что, во-первых, я получаю качественную ремонт, который полностью от начала до конца досмотрен. И если у нас вопросы возникают, то мы тебя спросим, <у тебя>, мы хотя бы знаем, у кого спросить. Да. Да? А, плюс ну, стройка – это живой организм. В любом случае вопросы возникают всегда. Ну, нельзя думать, что все просто будет идеально, что мы сегодня вот проект взяли в руки, а через два-три месяца там или год у нас все просто вот как идеально, картинка сложилась. Нет, в итоге она не сложится, но процесс все равно будет через сердник звездам, да. А то есть вопросы возникают всегда. И работая с вами, я знаю, что они всегда легко решаться. Даже зачастую без привлечения заказчика. И мы сами быстро, никому не, не делая нервы, не делая нервы, да, никому не делая нервы, эти вопросы решим, и все будут довольны. Получено финшер, хороший результат, да? Да, и хорошую психику наших клиентов. Спокойствие, спокойствие. Спокойствие, только спокойствие. Итак, друзья, это у нас было интервью с дизайнером. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Дизайнера зовут у нас Светлана Пташец. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы еще хотели спросить у Светланы. Мы обязательно снимем еще для вас видео, если наберется у нас какие-то определенные вопросы. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы еще больше будем снимать для вас полезной и хорошей информации. Всем пока. Пока. А что там, есть какие-то предложения, как отступить на проект, либо что? Вот моя любимая тема, зачем отступать от проекта, когда есть проект? Да? Блин, ты же готова, да? Вот прям Я вот готова, про... да. вещать теперь Я готова вещать теперь и рассказывать. А выражаем отдельную глубокую благодарность столону Филин за предоставление этого шикарного дивана в наше пользование на целых два часа. Андрей сказал, поступить здесь сегодня. Да. Можно? Коротко о жизни дизайнера. Как мы работаем? А мы работаем все вместе. Правда? Мы а, работаем вместе. <с novio> <Фу> Полин. Что ты хотела сказать на камеру? Что ты хочешь пожелать нашим заказчикам? В дальнейшем. Давай. Работы. Работы. Поменьше. Поменьше работы. Видите? И буду желать поменьше работы. Побольше денег, побольше семьей, поменьше работы. И путешествуйте, да? И путешествуйте. Все вот эти люди делали вам дома, они были очень красивые. Хочу, чтобы вы больше путешествовали, конечно. Больше хороших впечатлений. Ну, помень ну поменьше работы, если вам она не очень нравится. Больше счастья. Я хотела сказать, чтобы вы побольше путешествовали, покупали себе виллы в Испании и обращались к нам да, с просьбой да. реализовать ваши проекты. Да? Всем пока, всем удачи. Всего доброго. До, До новых встреч. До новых встреч.